Всем привет, дорогие друзья! Это канал Тайна НЛО. Сегодня для вас есть очень интересные кадры, которые запечатлили очевидцы. Я не знаю, как вы будете думать про этот необычный видеосюжет, но я вам расскажу все, что происходило. Не так давно происходит множество тайн про НЛО. НАСА, ЦРУ, ФБР, Пентагон и все международные, можно сказать, военные спецслужбы считают НЛО опасным. Сейчас происходит странное, но необычное явление о том, что НЛО все-таки сделает свой первый удар на Земле. Помимо того, сейчас все мировые правители делают множество тактических и необычных вторжений. В МС США на флоте Делают наподобие через самолеты вторжение НЛО. Сухопутные войска в Германии и Франции проводят учения вместе с НАТО о том, что враг будет и из Земли, и из космоса. Помимо всех странных явлений, это очень странно звучит, но теперь это не скрыть. Почему множество людей считают, что это уже предел злости пришельцев? Суть в том, что идет множество потери ресурсов. И поэтому множество людей считают, что это их земля и принадлежит только им. Но по многим другим случаям пришельцы уже не скрывают свою можно сказать, настойчивость, что происходит на планете. Земля не их, а чья? Но теперь самое интересное. То, что было заснято не так давно, оказалось очень опасным. Очевидцы считают, что НЛО не только может нападать, но может и уничтожать целые города, поселки и множество других структур, но почему люди сейчас наблюдают за НЛО, как в цирке? А может, все наоборот, пришельцы следят за нами, чтобы нанести необычный удар по земле? Как, например, этот необычный кадр, который был сделан в Аляске. В 2019 году группа военных заметили необычное движение по радару. Туда было отправлено несколько групп и два вертолета. Когда они увидели необычную картину, то ужаснулись, что это целый настоящий город. Но это был НЛО, который двигался со скоростью 27-40 км в час над землей. Удивительно то, что много чего мы не знаем про НЛО. Какие их цели также? После нескольких моментов этот необычный видеосюжет попал Секретную службу, где опубликовали множество интересных заявлений о том, что НЛО прицеливается по городам, где находятся и военные базы. О том, что говорят множество очевидцев, это только слова. А теперь самое интересное, о том, что вы должны прекрасно понимать. Космические корабли, которые постоянно находятся на Земле, они не прилетают ниоткуда. Они уже находились на Земле и спали очень много, сотен лет, если не тысячи. Сейчас появляются такие необычные и ужасающие кадры, как этот. Но это еще не все. Это не такой ужасный кадр, который вы сейчас увидите. Не так давно в одном месте, где я... Не хочу говорить об этом, но я вам оставлю подсказку. Этот необычный видеосюжет был сделан недалеко от российской границы. Удивительно, два неопознанных летающих объекта и необычная вспышка появилась в этом регионе. Удивительно то, что множество людей видели и пытались уехать. Кто-то подумал, что это фейк и решили просто сделать такую необычную шутку. Но на самом деле два огромных Почти с футбольных поля НЛО начали приземляться в горах. Что самое страшное о том, что люди слышали необычные гулы звука. И поэтому множество жителей начали просто собирать вещи и убегать с этого района. Что за место и почему НЛО все-таки тянет из средь белого дня эту необычную картину, то мы можем с вами задумываться о том, что это что-то страшное. Никаких... Войск не было в этом районе и не было никаких самолетов и вертолетов, чтобы как-то остановить необычное, можно сказать, прицеливание городам и селам. Эти кадры были сделаны в 19 году, но они только появились в социальных сетях недавно. Объяснить то, что мы видим, невозможно. Да и невозможно объяснить НЛО, если они бывают разного типа. Они не бывают как прям дискообразные, они бывают разного. И раза инопланетных существ, которые находятся на Земле, их очень много. Но то, что вы видите, это не придает никакому значению о том, что НЛО все-таки хозяева этой планеты. И никто их не остановит до тех пор, пока они не добьются своей цели. А цель у них очень простая. Но это еще не все. На китайской границе с Российской Федерацией, также в горах, было замечено необычное движение. Удивительно, но множество тайн скрываются в этих местах. Неопознанный летающий объект просто что-то вытворял. Посмотрите на эти необычные кадры. Объяснить то, что ракета попала по нему, и ему ничего не было, это логично. Но самая суть в том, что происходило дальше? Оказывается, множество очевидцев знают про это место как чужие боги. Почему так прозвали, никто объяснить не сможет. Здесь множество таких необычных НЛО появляются, но этот необычный зеленого цвета оттенка начал бурить в земле дыру. Но на самом деле китайцы уже давным-давно знают, что в горах, в этих местах был зафиксировано необычное тепловизором движение под землей. Удивительно, что множество снимок китайских народной, можно сказать, республики было опубликовано военным о том, что под землей находятся около нескольких сотен НЛО. И этот, скорее всего, корабль инопланетных существ – Который пытался вытащить од... Од... одного или двух, никто не знает. Военные наблюдали около двух часов. Но такого странного они не увидели, пока не нанесли удар по этому объекту. Конечно, этому объекту ничего не было. Защитная пленка незаметно и закрывает этот корабль. Передовая техника НЛО очень развита. По сравнению с нашими пули, ракеты, для них это ничего. Но суть в том, что страшные кадры, они останутся страшными. Но, дорогие друзья, это только начало, что происходит. Что будет дальше, мы должны прекрасно понимать. Ну, а если вы видели такие необычные видеосюжеты, то присылайте. Я обязательно их опубликую на своем канале. Ну, а с вами был Тайна НЛО.